Все тлен, все пустота, все приходит из ниоткуда и уходит со временем в никуда. Любая радость – это страдание. Ведь когда радость заканчивается, не грустим из-за этого. А можно тогда сказать, что любые страдания это радость, ведь когда заканчивается страдание, мы же радуемся. Заткнись, ты что не видишь, я пытаюсь привлечь аудиторию, которая нравится буддизм. Ну просто это же в две стороны работает. Нет радости, страдания, но и нет страданий, это радость. А у буддистов все в одну сторону какие-то флегмы импотентские. Это сказал он, а не я. Если вы натянете струну слишком сильно, она порвется. Если натяжение будет слишком слабым, вы не сможете играть. Путь к знанию лежит посредине. Between... Это линия, the... лежащая между противоположными крайностями Ну ничего себе, какая мудрость Очуметь, вся моя жизнь перевернулась сейчас от этих слов Трудно представить, но это правда Одну из самых огромных массовых религий в мире Умудрились создать, базируясь на этих третисортных мудростях Аля к современный мотивационный коуч Нечто подобное я могу откалывать часами или даже неделями если ты не выйдешь из тьмы, тьма выйдет из тебя. Самая темная ночь перед рассветом. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, зубов боятся. А в Извините, пожалуйста. Буддисты или те, кто им симпатизирует, утверждают: буддизм это не религия, это учение. У них нет богов, и они им не молятся. Их учитель Будда, который, конечно же, почти все спер из индуизма, Совершенно прекрасный и чистый. А может все совсем не так. Если копнуть в буддизм немного глубже, то окажется, что у них есть секреты. Порой постыдные, которые будут еще хуже, чем у авраамических религий. О них вам никогда не расскажут буддисты. Но это не проблема. О них в таком случае расскажу я. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Меня зовут... Крыжиновский Петр, если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление тотальной тупости, которая правит сейчас этой планетой. Ну и как обычно, прежде чем мы начнем, пожалуйста, перейдите по ссылкам под этим видео и подпишитесь на все мои соцсети. Прежде всего на телеграм, Facebook и Instagram, А также не забудьте подписаться на этот YouTube канал. С вас лайк, подписка и колокольчик. Досмотрите это видео до конца. Спасибо большое. Вперед! Заставим буддистов немного пострадать. На санскрите слово Будда означает «пробудившийся», «просветленный». Первый, кого постигла правильная техника просветления, был принц Сидхартха. В будущем именно он станет Буддой. Мажор, родившийся не в семье нищего плотника или того, кого нужно было бы спасать от смерти, отправляя младенцам в люльке по реке, отрывая от родительского сердца, чтобы его не порубили на куски, а в семье индийского Раджи. Теперь вы понимаете, почему так много Будда натырил из индуизма. Ключевое слово – индийского раджи. Юный мажор взрослел и не знал никаких бед, а потом однажды, увидев грустняшку и страдашку простых людей, он вдруг задумался, почему все так печально, в чем смысл жизни. Интересно, было бы время у него думать об этом, если бы у него была постоянно жопа в мыле из-за того, что нужно искать деньги на ипотеку оплату коммуналки и лечение зубов своих троих детей. Конечно же, не о табренности бытия и о том, что же там существует за пределами человеческого сознания, задумываешься прежде всего тогда, когда есть на это свободное время и возможность. Однако мажор принц Ситхартха удивил. Удивил очень сильно. Дело в том, что помимо богатства у него была жена и новорожденный ребенок. Тут, понимая, что баба с прицепом, ему ни к чему, он сказал всем, что я вас бросаю, так как хочу понять суть бытия. Ушел за хлебом и не вернулся, бросив жену и маленького ребенка. Как вам, правда, крутой поступок очень просвещенного и просветленного человека? В наше время так поступает 8 отцов из 10, такие себе Будды на минималках. Принц Сиддхартха, будущий Будда, человек, с которого начался буддизм, сказал нам о карме, той, что уже было в индуизме, а также о реинкарнации, ну той, что было уже в индуизме, и о медитации, но ну, это та, которая в разных формах была уже у йогов в индуизме, и о нирване, ну как это уже было, конечно же, в индуизме. Но главное о том, что нужно выбраться из порочного круга перерождений, как это все уже было, да-да-да, бла-бла-бла в индуизме. Ха, так а что этот тип придумал? Сидеть в позе лотоса ровно на попе с закрытыми глазами и все? это тоже было до Будды в индуизме. Ответ – ничего, Пашенька. Будда не придумал ровным счетом ничего. Вся мифология буддизма, все схемы, понятия, смыслы были им украдены из индуизма названный новыми именами, после чего появляется буддизм. Те же яйца, только сбоку. Тот же индуизм, только на новый свежий манер. Принц Идхартха, баловень судьбы, по большому счету был первым и, следует сказать, очень талантливым мотивационным коучем, каких сейчас тысячи. Он был первой личинкой тренера личностного роста и ментором. С одной лишь разницей, существенной. Благодаря работе над собой он действительно познал Большие мистические духовные откровения. Он, правда, много знал и много умел. Он действительно был прекрасным, мудрым учителем. Почему? Да потому что у него была для этого такая возможность. Интересно, кем бы стал принц Хартха, если бы его домогался нищий, бухой отчим, а не каждый день детства и юности был наполнен любовью, роскошью, раболепием и послушанием подданных. В таких условиях можно познавать реальность. Ведь это твой личный выбор. Но иногда реальность выбирает за тебя. В наше время в год из-за пневмонии, из-за нищеты умирает 5 миллионов младенцев. Ничего себе так цифра, правда? Интересно, среди этих умерших детей был Будда? Ну хоть один, неважно. Принцу Сиддхартхе не грозили подобные проблемы. После того, как благодаря знаниям и фактам понимая, что Будда, учительнее постигший на собственной шкуре весь спектр человеческой боли и проблем, ты узнаешь еще более интересные вещи а во многом пустом, пафосном и патетичном буддизме. Не волнуйтесь, мажор Сидхартха наверняка знал значение этих изящных аристократичных слов. Дело в том, что когда говорят, что у буддистов нет бога или богов, это неправда. Тот факт, что они никому не должны подчиняться – неправда, а наглая ложь. В тибетской буддийской традиции, а как известно, Тибет-центр мирового буддизма, существует труд, зовущийся Бардодхёддол или Тибетская книга мертвых. Она посвящена подготовке к смерти, а также необходимым действиям души умершего с целью не стать частью шоу, где ты не контролируешь события и тебя забирают в рай ад или следует очередное перерождение. По большому счету смысл буддизма заключается в том, чтобы на себе разорвать круг кармических перерождений, дабы обрести нирвану и забыть о земных страданиях. В этом каждому порядочному буддисту и должна помочь тибетская книга мертвых. Скажу сразу, чтиво весьма интересная познавательная и яркая, но самое главное – суть. Очень интересен факт перечисления различных этапов существования души вне тела. Эти этапы удивительно точно перекликаются по дням с теми этапами, которые есть, например, в христианстве – 3 дня, 9 дней, 40 дней. Интересно, откуда же такие совпадения, их так много? христианстве и буддизме. Очень интересно, но об этих тайнах позже, поэтому подписывайтесь золотые мои, впереди очень много интересного. Как и в других религиях, а буддизм это религия, официально во многих странах, у наших лысых и не очень друзей после смерти начинается шоу с судами и решениями куда ты идешь дальше. Тут начинается самое интересное. В душе умершего буддиста который во все оружие благодаря книге готов встретить судей, приходит огромное количество духов и даже богов, в том числе весьма жутких и страшных, которых ты то не должен бояться, то слушать, то отталкивать, то плясать, задабривать, продолжать играть на протяжении 49 дней, чтобы потом выбрать свою дальнейшую участь сам. Они а покориться навязанным. В буддизме, как оказывается, мы нифига не свободны после смерти. Как раз в реальной жизни мы более свободны, а там после смерти приходят те же самые духи и боги, только с другими рожами и именами. И ты с ними должен играть, чтобы получить то, что ты хочешь. Просто быть хорошим, чтобы выбрать свою участь, недостаточно, понимаете? То есть твою участь по-любому решат. И ты не можешь выбрать создание своего какого-то варианта. О нет, ты просто можешь выбрать из множества очень сладких. Например, рождение в богатой семье или уйти с богами где-то рядом в их мир радости и любви. В общем, как я уже говорил, те же яйца, только сбоку. Ты все равно, как и в других религиях, будешь чмо считаться с правилами и условиями которые тебе поставили, боги, мелкая ты гнида. Ох, как же я жду, когда хоть в одной книге в качестве руководства к действию после смерти будет написано. Вот, человек умер, и к нему пришли судить боги, а человек им такой, вы, мать и бог, кто такие? Почему вы со мной разговариваете? Кто разрешил? Мы боги? Чьи боги? Твои а кто из нас двоих решил, что вы боги, а я нет? О, сложный вопрос, конечно, но вообще-то мы. Ну охереть теперь. Классная схема. Так и нахера вы пришли? Судить тебя, чтобы определить твою дальнейшую судьбу. Прекрасно. Объясните только одно. Если я грешил лишь против людей и животных, почему не они меня судят, а вы? Вы, блядь, какого хера тут забыли? Клоуны ряженые. Лишь тот, кого я обидел, меня имеет право осудить. И мера, которая может достаться мне за мое злодеяние, равна той, что отмерил я людям. И не молекулы больше, ибо если будет наказание мое больше всего на молекулу, уже я буду наказывать того, кто превысил свои полномочия». После того, как я заплатил полной мерой за содеянное людям и зверям, лишь я хозяин своей реальности и сам буду решать, что мне делать. Так что пошли нахуй отсюда. Ибо знаю я, что есть варианты, где я или все мы, люди, будем судить вас, богов, не в зависимости от имен, за ваше бездействие, тайные планы – и круговую порубку. «Когда ты отправляешься в ад, чмо мелкое, мы здесь боги!» «Нет», — сказал юноша 33 лет, показал средний палец и холодно улыбнулся. «Теперь я решаю, когда у ум меня умереть, а когда жить». И воскрес на третий день. После этого правила игры изменились навсегда. Как же не хватает людям такой книги и такой истории, Скоро она появится. Если в религии любой нужно считаться с богами и не считаться с людьми, это религия ложь. Истинные боги будут вас учить возвести в качестве богов во главу всего человека и любовь к нему. Все остальное обман для коров на ферме. В буддизме много тайны и много хорошего, что нужно оттуда взять. В остальном это такая же мурзилка, как и остальные религии. Для нас богами должны быть наши дети те, кто слаб, кто нуждается в нашей помощи и любви. Это единственная истина. Точка. Все остальное хуйня на палочке. Ну вот как! Как, Петя, в тебе соединяется такая вселенская мудрость, знание не мать дворовой! Ну как так можно? Ну! Не то учитель Великий, не то Ханыха с района. Ну, это мой стиль. Прости, пожалуйста. Все, все, все хорошее в тебе от меня, это все знают. Угу.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 под названием «Элемент». Друзья, если вы посмотрели это видео, вы молодцы. Если подписались на мой канал, еще больше молодцы. И помните, в этом мире есть добро и мудрость, и они сражаются за вас. Друзья, если вы посмотрели это видео, конечно же, мои золотые, вы и есть настоящее сопротивление тотальной тупости. До новых встреч. И помните, перемены пришли. Да пребудет с вами сила источника. За забыл сказать, надо в конце обязательно это сказать, все равно все знают, что ты э, рептилоид, э, иллюминат, и вообще э, же, Рот ротшильдовская подстилка, ха-ха!